Иду, иду, иду, иду, иду, иду, хотя я вообще не иду, а стою, и ребята, всем привет, потому что это Майнкрафт, и я сегодня играю с Кириллом, Кирилл, поздоровайся. Привет, всем привет, Я. И... ой, ушел. Постой, я к тебе иду, постой, я просто стой на месте. Там есть синий флаг, скажи, там есть да, синий на флаг. Ты на голове Фростбола? Нет, я рядом с головой Фростбола. О, я ее вижу, я иду к тебе. Вот, видишь, меня. Я... Угу. А, Точнее, вот... я вижу... Я вижу, нет. О, привет, привет. Так, что будем делать? Если что, мы играем в скальку, да? Да, мы играем в скальку. Ага. Что будем делать? Что-что? Я, я же не показывал в прошлом видео все пасхалки, Кирилл, да? Да. Показать пасхалку? Показать. Только, Показали. Ц... Это... Только ц... Это секрет. Это секрет. Пошли. Какой секрет? Это секрет. Пасхалка секретная. Пошли. Ой. Посмотри назад. Пан таблички. Таблички. Ходят, Ходят слухи, молния в спливе завелись пингвины. И они что-то знают. Но никто не знает, где они. Это я помню. Я уже сегодня только находил. Смотри, я еще нахожу. Я еще нахожу одну пасхалку, и иди туда. Если что, я тоже зрителям тоже похожу. Смотри, вот здесь вот что написано. Пс, Лена, тут уже... Тут... отойди. Тут два часа, что делать? И тут написано... Э, где? Любовь навсегда. Кстати, ребят, с Новым Годом! Сегодня уже Новый Год! И еще... И еще вот табличка. Все возможно. Она сможет, и ты сможешь. Пош, пошли, я еще тебе очень секретную нычку покажу. Пошли на шифте, на шифте, на шифте. Шифт, шифт, шифт. Нет, не туда, не туда, не туда. Пошли. Мы не туда идем, Кирилл. Не туда, просто не туда. Я, я не могу. Должь. Пошли за мной. Ты видишь меня? А. а пошли, тебя. пошли. Нажми два раза в. Ты быстро идешь, да? Ты меня вчера не учил. Да. Ой, кажись, ним сюда. Пошли обратно. Просто я уже запутался. А, понял, понял. Я все вижу, я все вижу. У меня текстурки лагают. Я вижу, я вижу. Туда. Куда я иду. Ускорение и прыгаем. Так вообще будет. Смотри, ускорение и прыгай. Это вообще так будет. А здесь пошли. Пошли за мной. Ты видишь меня? А, вот. Пошли только ч. Знают только зрители я. И я. Серьезно, знаю только зрители и я. Пошли за мной. Нет, не туда. Пошли за мной. Слушай, а ты видел? Ну, короче... Знаю дело, только зрители это... мои и я, что ну, вот да, здесь ну, вот ну, есть ну, секретный смотри. проход. А? Да, это секретный проход, я помню. Ну, по-моему. По а посмотри таблички. Да, я помню секретный проход, где э, э, кто хорош... Смотри, совершенно секретно никому не говорить. Убежище тебя в теле и Валентины. Пошли. Надо только зрителей, я и сам э, Рома. Может, это следующий... Этот... кто не знает? Может, кто, э, еще э, кто не знает, это ложка и Рома. Пошли еще. А я тут знала, всякие головы, ну, тут ну, не ну, надо ну, ничего а делать. Никита Никита с Росболом. Никита. Да я услышал, я услышал этот, когда они играют на, на выживании в первом серии. А знаешь, что я не смотрю их выживание с Росдолла с, Рос, с Я не смотрю их, но я знаю, как его зовут. Знаешь почему? Потому что пошли за мной. Я уже. Ой, куда? а тут два реки два куда идти, а, а, а, а вот Я ты. И там, и там реки два. Фу, два реки два. А нет, там реки три. Пошли. Там реки три. Пошли. Пошли к домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Домик фростбола. Я уже устал говорить домик фрозбола. Ой, зачем мне фрозбола? Фрозбол. А просто... Ладно, пошли. Пошли еще в секретный проход, который, ну, он не такой уж и секретный, но пошли. А? Видишь, видишь, в конце ковриков там табличка есть. И знаешь, как туда попасть? Вот так вот. Иди сюда. А этот тебя искал. Здесь творится хаос и волшебство. Не доверяйте. Ее... Он странный. Ладно, вот, а вот получается, что его дом, вот почему он странный. Видел? Эй, посмотри, я сверху, я сверху, я сверху. Привет. Ну стой, я на самый верх залезу, прикинь. Прикинь, посмотри наверх, посмотри наверх, я там. Видишь, ник мой? Привет, постой, посмотри наверх, привет, привет, привет, привет. Я ладно, я пошел. Привет. Не надо было туда суваться, ладно, пошли. Вот так, быстрый спуск. <связать> <связать> Стоп, тут лед Это означает что-то шучу Не означает, пошли Ой, меня уже выкачивать начинают Не знаю почему Ведь я шучу а можешь, так, Нет, давай без ускорения но снегу сложно С ускорением А, не могу, <связать> ты чё? <связать> тоже за мной пришел Смотри, паркур Тут паркур с ускорением, причем. О, да пошли. Опа, а -а -а. и тут прыгать. А -а -а. Посмотри, тут красная команда, тут снежки, а -а -а. тут синяя команда, тут снежки. Ф домик Фростбули недалеко. А -а -а. Ты знаешь, где домик Фростбуля? Это, это пасхалка, ничего такого. Сюда. Нет, нет, нет. Поворачивай. Поворачивайся. Прошу. Домик Фростбуля. Ты не прочитал табличку? Табличка. Табличка. Табличка наверху. Домик Фростбуля написано. Пошли ее. А, а вот и сам. Вот откуда я узнал. Видишь, Фростбол, Никита Веселов. Видишь, откуда я узнал? Фростбол, это Никита Веселов. Пошли за мной. Хочешь, я тебе все, все пасхалки покажу? Во-первых, тут паркур, пасхалка, посвет, пасхалку, которую ты не знаешь, которую я вообще просто по случайности нашел в моем прошлом видео. В битву строителей. Битву строителей, давайте тебе покажу пасхалку, которую я случайно нашел. Смотри, иди сюда. Нет, три часа мы. мы. уже не три часа записываем. Мы только девять минут записываем. Нет, не туда, Рики. Кирилл, мы не туда идем. Я забыл совсем. Ведь... простой. ты куда идешь? Давай выйдем в лобби и потом выйдем на битву строителей. Хорошо? Лобби. Я сойду на битву строителей, а о, тебя о, перекинет. Стоп, давай я вкрай по короче второй. Тебя телепортировало со мной? А, типа. Пошли, э. что в подземное озеро. Подземное озеро, пошли. Пойдет, я ставлю или вот округа. Я помню, где. Подземное озеро, пошли. Вот. И знаешь, какой я тебе пасхалке хочу сказать? Тут еще одна пасхалка есть. Я знаю почти все пасхалки. Смотри. Смотри, иди сюда. Да. Это лабиринт. Слушай, Слушай, давай прогуляемся по лабиринту. Может, найдем выход. Выход, это в это озеро что ли? А, в озеро. Я нашел выход в озеро. Это в твое озеро выход, ты что? А я ищу выход из этого лабиринта. Или он бесконечный. О, привет, привет. Я сзади, я сзади. Я сзади, привет. Ну, пошли ну, пошли. пошли ну, сюда. Может а, быть а тот? Да, Нет, это в озеро да, выход. Тут выход в озеро, а может быть тут? Смотри, там цветок, там цветок, там цветок. Это какая-то подсказка. Цветок, значит, цветок, цветок. Это подсказка. Наверное. Еще один цветок! Я сейчас знаешь, что? Я сейчас в этом как в паутине? В текстурах я застряла. А. Красный факел. Подсказка. Я а играл в выживание а, а, в одиночку. Играл? В одиночку выживания, да. А о, слушай, ты, помнишь то, что в пустынях там еще добавляются вот эти вот пища, вот эти вот пески, которые высадят. Зубучие пески? Да. Тут тупик. Пошли отсюда. Да, знаешь, Тут что? тупик. Тупик. поче, короче, играю на игра. Знаешь, ч? А. Я У мне там большой проект. Ай. Меня там когда нужно, знаешь, что построить? Мне там нужно большую ферму. Я, ну, я большую ферму делаю. И первую. А. Пошли, пошли выйдем из этого лабиринта. Я помню где выход. Он вот здесь. Озеро, да. О, билд батл начинается. Отлично Отлично. А, и, а, и вот ну, тут ну, вот ну, тут ну, еще ну, секретный ну, проход тоже есть, вот тут. Давай, поможем, пока... Вот тут вот тоже секретный проход, но тут просто красный фангел. А ты знал, что в одной карте? На одной карте, а не в одной карте. На одной карте? Да, короче. Там за картиной есть секретная комната в бать -бар. ты это знал? А, да, знаю. Yep. Ой, я тоже застрял И сабля, это легко Я построил просто железный меч а я Так, зубовые доски ну, потому, что мы себя очень Да это, это вот так, так а если... Это Вот да. так значит, я буду строить уже. Я тоже буду строить. Раз, два, три. Да это легко, построить железный меч. За 4 минуты построить железный меч это легко. Вот я уже почти Ребят, напишите в комментариях, это похоже на железный меч или нет? Нет. Нет, нет, нет? Матвей, ты еще не знаешь, что я построю. Может быть, я и выиграю. А я дурацкая постройка. Оп. Оп. Оп. Оп. А Где я косячу просто? Я построю в Майнкрафте, я пугала. Очень крутое. Я пугала рэпера, построила там У меня как-то выходит железный меч. Слушай, у тебя какой люби... любимый этот? Как-то. Что? У тебя какой самый любимый ютубер по Майнкрафту? У меня фростбол. У меня эффект. У меня этот фрозбол и еще можешь того, который снимает там битву строительства вс время. Лололожка. Нет, любой. Ещ я люблю кого-то. Я еще люблю Лол. Да, Лолу ложку. Я а, тоже да. фриза люблю, просто Ребят, ну у меня какой-то на железный нож Больше похоже, Но у меня похоже знаешь, на, что? на что? У меня на желез на какую-то белую шоколадку Белую шоколадку? Да Вы бы что у меня сейчас Выходит какой-то медь Какой у меня тут медь выходит Хорошенький Угу. И вот так Ну, какой-то Ну немного так похож Ну похож То есть сабля У меня железный меч Английский я, я... Английский. Я... У меня тоже готово? Я, я уже пишу, что я сделал. Я сделал вот что. И рядом такой... И что такой? Еще такой. А, я еще придумал, что сделать. Еще сделаю, типа, такой... Нет, не... белон частицы. И тут, типа, такая кровь. Магический критический урон. Ох! Нет, не этот же урон. Нет, ну не эта же частица. Что вы делаете? Где... Да, вот это, вот это. <связь> <связь> У меня так много частиц таких. <связь> О, голосование очень плохо. Знаешь что, я построил плохо. Ужить, Егор, Говор... это что вообще такое? А, это очень плохо, это вообще не сабля. Тут типа такие лесенки типа это ручки? Не, очень плохо. О, о. Отлично, шедеврально. Шедеврально. Говорю шедеврально. А это типа такая кровь, что ли? О, классно. У меня тоже кровь будет. Вот. Видишь, кровь у меня тоже. Шедеврально. Делай. Привет. Это шедеврально? И... Тут ставим очень плохо Это вообще какой-то стул, а не сабля Это стул, это человек, у которого лежит стул Это каких-то три палки Это не сабля, а это три палки Ребят, согласитесь, это не сабля, это три палки очень плохо, очень плохо, очень плохо. Это вообще что? Два. Типа таких два пи сюда сажаются. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И все Йоу-Йоу-Йоу-Йоу-- йо. Ой, смотри, это вообще что? Это какой-то пароход. Даже... Даже не пароход. Это какой-то... Это утка. Это утка. Я понял, это утка. Биг Сворд. Большой меч. Он большой меч построил собаку. Это я плохо. Да, это вообще какая-то собака. Собака какая-то. <соценно> Это вообще чё? Типа такой человек, и тут типа такая... Почему у человека розовая кожа? Почему у человека розовая кожа? И я победил. Ты, я на первом месте, а ты на втором месте. У меня на один больше. Ну да, у меня надо 8 очков, тебе. Ага. Я в а, хате. В каком, каком хапе ты спавнился? Я спавнился в третьем. В третьем? Да. Под первымся а? в первый. А? В да, первый? Да, в первый. В первом сети. Второй. Выбор хаба. Хаб первый. Вип лобби, когда у меня будет. Такая загрузка. И я тебя вижу. Привет. Ой, ты, ты где? Ты где? Пошли к сундукам, к сундукам. Вот ты что-то появляешься и не считаешь. Ты тоже. О, слушай. Ты где? Ты где? Я у сундуков. Я у сундуков. Хорошо. Я к сундукам. А? Я знаю, что я играл и я заработал. Да куда я захожу? Зачем я в мини-гейму захожу? Да. Я захожу. У меня тысяча сто пятьдесят один. Привет. Да. И у меня взрывной фонтан. Да. А? Саша, что? Мой. Во что играем? Битва строителей, Давай. строителей. Ага. Хорошо И эту серию За Давай Отпусти. Закидывает угу. Хама Опять он ты где, ты где? Опять ага. этот шкаляра Я на паркуре Давай, давай, давай. Давай. А я за тобой иду, и что будем э, пирата, типа такого пирата, типа прям такого пирата, типа серая шерсть. У меня будет такой, ну, крюк у меня. Я же говорила, у меня красиво получится. Так, у меня еще черный И что еще у меня? Красный. Опа! Как у Саши? Я не знаю, как у Саша делать. Я делаю пикчера. Пирата. А я делаю пирата. Папа. Типа вот такие вот. Папа. У него такие вот трусы. Папа. Такая вот малька. Там, там. А у меня получается какой-то не пират. <свист> а какой-то... А, я понял. <свист> типа такая рубашка еще у него должна быть. Да, у рубашка. Да, у вот, там, там. Вот, да, так, получается. Подожди, взял... И сабля тоже. У же сабля. Типа вот такая. Типа тут. Такая вот. Уж у меня какой-то жуткий Рука. Тут типа такая голова. А я знаешь, что делаю? Что? Без у ногого Меня тут вообще накинет. Что у меня тут такие А mm. mm. Это Стас Это стас. Mm. О, -о, О, блин. Блин, а я вообще mm. сейчас пробую. Mm. У меня вообще не знаю, кто получается. Я даже не знаю, что